71 всем привет дорогие друзья с вами даниил яценко и добро пожаловать на первое видео второго сезона на моем канале И начать я решил с прохождения уровня в димитры дэш под названием Desmoon, что переводится как луна смерти это easy excel демон excel и так полагаю это у нас длина самого уровня самая длинная длина уровня которая может быть в этом его и вся сложность. И в практике у меня 100% уже пройдено, конечно же я практиковал его уже и показывал его в прошлом ролике по GD я в конце ролика показал, с чем предстоит столкнуться мне сегодня в этом ролике. И вот у меня уже 500 попыток, 501 попытка и 23% в нормал моде. И сейчас я его э, хочу пройти на 100%, за одну попытку, конечно же. Я хотел это видео записать с вебкой и... Но не смог, потому что у меня начинаются лаги на одном моменте, когда появляется волна, начинаются жесткие лаги. И я отключил вебку, понизил чуть качество самого видео, чтобы было комфортно, короче, проходить уровень. Но все равно на видео я постараюсь сделать качество лучше. Вот. И начинаем проходить. Вебочку я убрал. Некоторые видео будут с вебкой, некоторые будут без вебки. Вот, начало с кубика, начинается кубик. Очень простой, надо просто зажимать в некоторых местах и все. Вот, сжали. Зажали. Опять зажали. И самолетик очень такой неприятный. На нем надо просто очень внимательно играть. Иначе слиться можно легко. Но я уже к нему привык. Ну да, конечно же, я слился на нем. Хоть и говорю, что привык, все равно иногда сливаюсь. У меня появился жесткий диск. Теперь я могу видео делать очень длинными. В смысле, чтобы не перезаписывать очень много раз. Попытка номер три. Да, вот тут надо аккуратно зажимать. Не сразу, а чуть позже. Я, конечно, не буду там показывать полностью, как я там прохожу все вот эти файлы. Я буду показывать только глобальные моменты и важную информацию, которую я буду озвучивать в видео. Конечно же, я буду мелкие такие файлы вырезать, где я молчу, где я там туплю. Это все будет вырезано и будет видео скомпилировано в видео 15 минут где-то. Может 10 даже. Да. Вот я дошел я сюда. Где кубик этот начинается. Тут попозже надо нажимать, да. Если раньше нажать, то он не долетит просто. Отличный кораблик, я прошел почти. Вот и кубик начался. Так, вот тут сложный самый начинается. Так, попозже. Раз-два. Пропустить одну сферу, раз-два. И вот, тут у меня лагало очень сильно. Сейчас не будет лагать. Так. Волна, волна сложная. Неприятная такая. И рекорд, рекорд. Это будет рекорд, скорее всего. Мини-волна очень сложная. 28 процентов. Это очень круто, чуваки. Это очень круто. Я от вас ждал очень долго. Кубик-рубик попозже. Дуалы Попозже Раз-два, пропустить одну, раз-два И волна, волна, она легкая, но надо внимательно смотреть не очень... И опять, рекорд опять, давай Отлично, отлично, кубик Кубик язычный, вообще язычный кубик Так, квалитацию меняем, так И что тут, кораблик Сейчас будет кораблик наверх По центру Ебать! Капец, у меня эмоции, чуваки, на самом деле. Попозже? Ага, еще позже надо было. И волна опять, и третий раз давай проходить. А, вот эта волна, она неприятная, она очень быстрая, и ты просто не успеваешь нажимать правильно. Угу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, куда ж ты прыгаешь-то так? Да, надо силовой иметь, чтобы пройти такой уровень, сложный на самом деле. Как же это опасно. Давай рекорд. О, как же мне кайф-то... Находить сюда, чуваки. Так, начинается самолетик. 39%. Да уж. А -а -а -а -а. Давай. Давай рекорд, пожалуйста. Так. Самолетик и тупая тарелка сейчас будет, которая меня очень бесит. И также слился, опять как лох. Ну что за бред, что за невезение. До... Давай, рекорд, пожалуйста, рекорд, рекорд, рекорд. Тут и изи вообще на самом деле все будет дальше. Я говорю просто, сейчас я. Прошел в практику этот. Тарелку эту тупую прошел в практике, и я раскусил ее. А позже! 52% охренеть просто. Не, ну это жестко, это жестко, чуваки. Там... Один клик оставался бы, я просто перенервничал. Из-за того, что я перенервничал, я слился, я... Я был не уверен, что я пройду с превразом его. Попозже, попозже тут. Вау, вау, а почему я слился, а как я слился, я не понял, на таком изичном месте, я не понял, я хотел пройти уровень, я уже был настроен, я был решительным, я был готов, но я слился на 59%, Ааа! что -а -а! за бред, Прошло пару дней, не смог я пройти его за один присест, вот так вот, и продолжаю мучить этот уровень, пока не пройду его. Давай рекорд, пожалуйста. Где я там подыхал сюда? А! Может, победа, победа, пожалуйста. Офигеть, эта победа будет, скорее всего... один а, ненавижу ненавижу ненавижу а, а, м -м -м. О, таких файлов еще не хватало мне Начинается третий день прохождения уровня Death Moon, И в этот раз я просто уверен, что смогу пройти его, потому что у меня сейчас час дня. Вот, и время у меня до вечера еще пройти его. Mm. Ну я просто уверен, чуваки, потому что уже фейлы были всякие уже. Раз, два, раз, два, раз, на три. Хоть научился проходить эту тарелку тупую. Но это не значит, что я тут не сольюсь, да? Я же... У меня лагает, чуваки. Хоть я сейчас на 30 фпс снимаю, настройки поставил мне ниже. У меня такое подлагивание бывает. Иногда случается такой кадр звестнит, просто и все. А -а -а. Ну как так я знал? Так я и знал, я вроде собрался, я все сделал нормально, блин. Ну почему ты там за. Ари, -а -а. а -а -а. не, не ори. Да че не орать-то, не орать, что не орать-то? Фух. Фух. Тут не слился. Хорошо, все, рекорд, давай, победа! Я что-то я растерялся, чуваки, я, я, я растерялся. Но все, все, все, все, я понял. Я уже дошел туда, значит, победа скоро будет. Ну сука, ну почему, блядь, ну почему, ну блядь, ну почему? Я просто ору, чуваки, я не знаю, как сказать иначе, просто. Что за бред вообще происходит? С внешней силы не дают мне пройти этот уровень тупой. место, дорогие друзья, я его прошел, потребовалось аж 4 дня на прохождение, ну не прям 4, конечно же я брал перерывы, но вообще я 4 дня записывал ролики каждый день с перерывами, я старался как можно быстрее пройти его, но ничего не получилось у меня, и я, конечно, извиняюсь, что ролик выйдет не как я сказал, что я сказал, то, что ролики будут выходить у меня как минимум раз в 3 дня, но тут от меня не зависело ничего, я, я пытался, я реально пытался, я старался, вот, я очень сильно пытался уложиться э, в график, но не получается у меня снимать так часто ролики. Вот, ну, конечно же, это из-за того, то, что я снимал ГД. Если бы я снимал WarMix 0 или Новый бой, я бы, конечно, выложил раньше, но так как у меня запланировано была ГД, вот, из-за этого пришлось мне потеть вот так вот, потеть. И уровень, уровень очень сложный, дорогие друзья, это вам не easy демон, это, скорее всего, медиум демон, его просто неправильно оценили. На каждом проценте у меня были фейлы. Самая сложная часть уровня это вообще волна, любая волна, короче, она везде сложная была для меня. Вот, который, где ромбики появлялись, вот там она была сложная, на, на ромбиках у меня было очень много фейлов. На тарелке было очень много фейлов, хотя тарелка не самая сложная там. И на начальной волне, где вот ускоренная волна в начале, первая еще на, более-менее, но там, где она ускорена, вот тоже очень сложно было. Плюс куча фейлов у меня было в конце, дорогие друзья. Вот где двойная волна, значит, дуалы вот эти вот на волне. Тоже было много фейлов. Короче, везде, на каждом проценте, у меня э, были фейлы. И я вообще думал то, что я не пройду этот уровень. Я вообще думал то, что я сдамся, короче. Я даже бомбил, я даже бил кулаком по столу, по клавиатуре бил кулаком. Ну, у меня клавиатура целенькая, к счастью, вот. У меня она крепенькая, вот она выдержала мои психи все. И я теперь понимаю, я теперь понимаю, почему там всякие Титаны, которые тоже снимают в ГД, и э, другие лестплейщики по ГД, они реально бомбят, они реально бьют по столу, по клаве, лупасят. Я теперь понимаю, это реально нервы, дорогие друзья, и не каждый сможет вот так вот выдержать прохождение какого-то сложного уровня. А для меня это реально сложный уровень был, так как я нубасик в ГД. Для меня это был реально сложный уровень из всех, которые когда я либо проходил. Даже тот же самый дедукт. Э, мне кажется, он будет попроще. Вот этот вот дедукт, который я проходил очень давно. Мне кажется, он был попроще. У меня здесь 7900 попыток. Давайте посмотрим, сколько у меня попыток на дизмоне. Открываем дизмон. Дизмон. <coughs> Смотрим попыточки мои. <смех> ну, нет, все-таки этот лук посложнее, мне кажется. 2324 попытки у меня ушло на прохождение Death Moon Это с практикой или без, я не знаю. Давайте оценим этот уровень, где тут можно оценить. Лайк like поставлю. Оценка, лайк like поставлю. Ладно, mm. пускай будет изи, все-таки. Попыток ушло не так много, я думал, больше Я не смотрел, просто сколько я тут уже играл. Попыток ушло. Ну, как бы среднее количество попыток. 2300 попыток у меня на него ушло. Давайте прокомментирую левел, где тут можно прокомментировать. Я просто, ну, никогда не занимался этим. Load comments. Сейчас я покажу свой аккаунт, кстати, вот. Так, давайте комментарии напишем. Вот, все, все, все. Ну вот и подходит ролик к концу. Всем спасибо за просмотр. Пожалуйста, подписывайтесь на мой паблик ВКонтакте. Даже не на канал, ну, на канал тоже, конечно же, но мне сейчас сложнее, чтобы вы подписались на мой паблик, дорогие друзья. Хотя на канал тоже хочу. И там, и там, короче, подпишитесь, потому что я хочу оживить свой паблик в ВКонтакте. Вже... Потому что я хочу свой паблик оживить ВКонтакте. Ну, там вообще актива нету, Ну, пожалуйста, подпишитесь. Я ссылочку оставил в описании под видео. Вот. Заходите, лайкайте. Вот. Оставляйте комментарии ваши. и Всем удачи. Всем пока. Увидимся в следующем ролике, который выйдет скоро, потому что я тут... Я тут реально этот ролик затянул с прохождением этого демона, вот.